Здравствуйте, друзья! С вами я, Яна Пестова. А знаете, какую болезнь называют молчаливой эпидемией? Догадались? Пустый Он настигает людей уже после 40 45 лет, ну почти всех. А бывает, что разрушение костной ткани начинается уже после 35 лет. Меня настигло это 3 года назад. Я с закрытым переломом поломала стопу, и врач назначил мне аптечный препарат, кальцевый комплекс. Я добросовестно его пропивала длительно. А потом пошла на пробег, плотности костной ткани на тенцитометрию. А, и оказалось, что процесс разрушения костной ткани почему-то продолжается. То есть я, получается, потеряла время и деньги зря. Ну расстроилась, конечно. Но я уже тогда была партнером компании Собелион Wellness И решила, почему я, собственно, не употребляю именно кальциевый магневый комплекс из нашей компании. Ну, вот они. А, ну, поверила врачу. Тогда я бросила тот бар и принимаю кальцио-магниевый комплекс из компании Соберемый Велнес. Прошла проверку через полгода и оказалось, что плотность минеральной моей костной ткани улучшилась. Я очень обрадовалась, конечно, продолжала принимать. И после еще полугодия я прошла проверку и мне просто отменили диагноз остеопороз и сказали, что плотность моей ткани совершенно нормальная. Еще я подключала а, хатератин глюкозолин спортивной серии из компании «Жесибири М. Белнесс» для укрепления а, связок и хрящей. Пейте помощники всегда теперь со мной. А я делаю силовые упражнения, это тоже полезно для укрепления костно-суставной системы на разных тренажерах, не боюсь никаких переломов. А, друзья, пробивайте кальций и магний вечером с ужином, именно так и усваиваются эти минералы. И вы будете абсолютно здоровы. Ваша космическо-сосуственная система будет полностью защищена. Препараты с нас действуют. И действуют прекрасно. Всем здоровья. С вами была Яна Пестова.